Какая важная особенность видеообзоров? Ваш видеообзор должен помогать, он должен быть полезным, он должен быть честным, если вы будете писать обзоры где у вас все хорошо, то ничего из этого по сути не выйдет. Зритель это очень быстро просекет и покинет ваше видео и не подпишется на ваш канал, а если он уже был подписан, он отпишется. Делайте честные обзоры, рассматривайте любой товар либо услугу не как товар вашего магазина, а как товар вообще. И тогда вы получите лояльного покупателя, лояльного зрителя, который будет приходить к вам за советом. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео а также можете узнать больше по этим контактам. Приходите, звоните, пишите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».